Я рассказываю о том, как скрестить российский подход по оценке угроз, который представила в в своей методике моделирования с распространенным в мире подходом Митер Атак, который также описывает техники совершения тех или иных несанкционированных действий, применить на кассу ТП. Большинство компаний, в том числе и российских компаний, лицензиатов Стеков и ФСБ. Когда выпускают различные отчеты об атаках или о хакерских группах, которые атакуют промышленные предприятия, используют э, техники из американской матрицы Метроатак. а угрозы моделировать надо в соответствии с российскими требованиями и российской э, условной матрицей от СТЭК. Вот для того, чтобы интегрировать одно с другим, собственно, я и делаю доклад, и я осуществил перевод. Митер атак на русский язык» и провел маппинг 400 техник Митер в 145 техник «Встэк». У «Миттер» это почти 400 техник, у стек это 145. Поэтому, очевидно, есть лакуны, которые у «Встэка» существуют, которые Митер может закрыть, а стек пока не может. И наоборот, собственно, у стек есть ряд техник, которые их там порядка, наверное, двух-трех десятков, которые отсутствуют у а, «Миттер». Ну, а часть это связано с тем, что э, в СТЕК прописал достаточно, ну, неочевидные техники, которые э, у Миттер отсутствуют по вполне понятным причинам. А часть это там, может быть, не всегда понятная и неточная формулировка. Иногда э, несколько техник описаны, говорят об одном и том же, но описано разными словами. Поэтому также у Миттер этого нет. Но есть вещи, которые действительно стек прописывал примитенно как раз к промышленным системам, чего у Митер пока описано не в полной мере. Не совсем корректно для российского регулятора целиком использовать опыт и некий продукт, назовем его продуктом, от пусть и не коммерческой, но все-таки американской корпорации, хотя Митер Атак это уже скорее продукт целого сообщества международного. Но все-таки он инициирован американской корпорацией. И очевидно, что российский регулятор, который занимается информационной безопасностью, не может целиком перейти на американские практики. Вот, поэтому Офстек сделал первую попытку разработать аналогичный свой продукт. Ну и, я думаю, за то время, что есть у стека все-таки Митер Атак развивается с 2013 года, я думаю, Офстек гораздо быстрее сделает продукт не хуже, и маппинг одного в другое просто поможет специалистам жить в сразу двух мирах, а не только в одном или в другом. У ФСТЭКа тоже многие атаки описаны вполне реальные, но просто они описаны своим языком, а самое главное, что этот язык пока еще не применяется никем, даже лицензиатами, которые по-прежнему ориентируются на международные практики. Ну а поскольку многие предприятия обязаны жить по правилам СТЕК, то кто-то должен был свести это все. Если встек либо признает существующие маппинги, либо разработает на их основе, либо самостоятельно свой маппинг, понятное дело, что к нему будет больше доверия именно со стороны тех организаций, которые э, являются поднадзорными именно для VSTEC. Непростая тема с импортозамещением, особенно для промышленности, для которой на первое место выходит даже не безопасность, а бесперебойность функционирования, Процессов, а переход достаточно огульный и очень скоростной на пока еще не существующее железо и программное обеспечение, которое работает, может быть, не очень стабильно, особенно в таких критичных средах, на мой взгляд, это достаточно большая такая рулетка, которая может сыграть не так, как думают те, кто продвигают идею импортозамещения. И либо это приведет к тому, что произойдет какой-то инцидент, с недоступностью того или иного критического сервиса, что может повлечь с собой либо экологическую катастрофу, либо человеческие жертвы и так далее, что заставит, собственно, инициаторов пересмотреть эти подходы и ввести какие-то промежуточные или э, сроки, которые позволят подготовиться к этому импортозамещению. Ну, либо это подхлестнет, возможно, хотя я в это не очень верю, российский рынок э, средств информационной безопасности сделать много продуктов, аналогичных по качеству, по функциональным свойствам и пользовательским потребительским характеристикам, как продукты зарубежные. Но надо понимать, что российский рынок — это всего 1% от мирового, и сделать ровно так же, как на Западе, нам в короткие сроки, которые установлены законодательством, не удастся. Будем смотреть, как она будет реализовываться, и не даст кто-либо задний ход когда поймут, что к 2023 году невозможно перевести даже 30-40% критической инфраструктуры на российские рельсы, не говоря уже про те 70%, которые заявлены в нормативных актах. Многие считают, что сок для промышленных систем, для СУТП, должен быть отдельным от корпоративного сока. На мой взгляд, это неверно, учитывая, что большинство атак осуществляется именно в виде многоходовых операций, начинается с корпоративных систем, потом переходит в СУТП, СОК должен охватывать и первую, и вторую зону для того, чтобы оперативнее выявлять такого рода многоходовые операции и своевременно их блокировать. Если у меня отдельно СОК работает на корпорацию отдельно на СУТП, соответственно, у нас появятся какие-то лакуны, белые пятна, которые будут использованы злоумышленниками для проникновения. Вот поэтому здесь тоже. Есть такая некая сложность в смене парадигмы. Понятно, откуда она появилась. Изолированные сети должны иметь изолированный сок. Но сегодня изолированных сетей уже не существует. Даже с воздушным зазором все равно можно сок построить централизованно управляемый и как минимум передаваемые данные в сок. Поэтому задача есть, ее надо просто решать, а не пытаться опираться на парадигму там, десятилетней давности.